У кого? У меня или тебя? Я предлагаю эту бутылку просто выпить, сейчас тут и все. Да, да, не надо ничего переливать. Оставь вот это по стакану. Что там осталось? Давай, дольем. Давай, как дольем. Настроение? Мне уже доливать. Некуда мне уже заливать. Настроение у меня. Настроение у меня. Домой хочу уже ехать. Честно говорю, в камеру. Домой хочу уже, У меня мерещится. Да, уже устали Все красные уже. Покушай Все, облеим. Вот так Андрюха отдыхает, устал на работе, вот такой пляж, С дыма тут ноги полоскает, красота. пошел <рик> устанавливаем зонтик Да, да. Да. Едем, короче, на водопады. Потом я как у это? У меня <вот> такой... Нормально. жипы классные. Супер, бш, Такой спуск. На руки это? О, ого вид, ребята, открывается. Водопад, нормальный, да? Здравствуйте. на на память. можно побывать? Сейчас, пока мы снимаем. Что-то водопад, да? Ты будешь купаться, давай тебя купаем. А, можно туда наверх забраться, смотри. Вот так Там солиные пещеры. Масштаб поражается. Такое, ребята, вот очень круто, круто, круто, интересно. брюха там сзади. Весенки такие. Алаба. А, там может канаты, ну. Волк у скажи свое. Чги. Бжигит. <смех> <смех> да? как ребят. Канатная дорога В таких вазиках происходит экскурсия, ребят Классно Так, сейчас едем и, короче, дегустацию делаем. Так Ехали дегустацию вин. Сейчас глянем, что там. Дегустацию вин. Все, дегустация вин. Дегустация вин. Дегустация вин. Дегустация вин. Дегустация вин. Давай да, да, да. А я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Да, Обычно да, это <свеч> Мы закупаем. закупаем. Второе вино у нас кизила. Также 14 градусов. Так разная температура. Дополнение уже кизила. После того, как мы он пермозирует давление. Кизила попробуем. В каких количествах нормализуется? Ну, наверное, в небольших. В небольших? Ну, в какой-то прям малыш. Пожалуйста. Козилки получше, да? Козилки сленки. С бадуна его прям. И последнее вино у нас. Это <с> любимый напиток Сталина. Ванчкара. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Мохито, коктейль алкогольный. Здесь 20 градусов. Лайм, лимон, тархун и мята. Его лучше пить со Чем больше льда, тем приятнее взлетится. Градус практически меньше. Да, тархун и мято. Ну как Мохито, делаем лимонад. Только у нас алкогольный. Основа алкоголя у нас виноградная часть. У них такого немая никогда красненького. Беллис, ирландский карамельный ликер. Здесь тоже 20 градусов. Рецепт у нас как в оригинале, поэтому мы его не озвучиваем. Единственное, могу сказать, что в оригинале основа спирт у нас также чачи Тоже чаще Девушка, вы не делаете? Нет, нет, нет. <сосвис> Ой, не Осталось у нас чача и коньяк. Понятно, не дали. Девушка, вы будете коньяк и чачу пробовать? Нет, нет, нет. <сосвис> нет. <сосвис> так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он не летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Мы за вас выпьем. Все в литрушках разлито. серина у нас по 300 рублей. Чача, махита, коньяк 500 рублей. Самый дорогой литр вылиса 700 рублей. Специи 200 рублей набора. Джига 100 рублей. Можете понюхать. Гарень из грецкого ореха молодого 200 рублей. И сосновой шишка также 200 рублей. Что-то желаете. Это что? Грецу покажу грецкий, да, грецкий орели, специи томата нет, он так, не портится. Я буду брать. Пока а и... а дегустация будет? была, тоже набрал. Потом покажу, что взял. А брызги. Можно? Хачапури. Взяли хачапури, короче, ребятки. Сейчас будем дегустировать. Все, ребята, пробуем, короче. Грязи. А ну надо. Лучше без. Без. Нет, да. Подруга зашла. Где зашла его потом. <сínt> <сínt> как пою идет. Ага. Так, еще один человек. <сínt> О, <что -то> забучие пески. Забучие пески. <сínt> Засасывай, слышишь? Но главное, что не отсасывает. Пусть засасывает. а вот он еще один, захотел подхватить дифтерию. Давай, давай. Вс. Вс, чтоб какой негро был. ныряй задом ныряй я выгоднее не мы дай если дай. Что? да мы лебедку подтянем уазиком а <кливо> я вытянем нет этого я не хотел а -а -а. этого я не хотел что-то мне всплыл я короче понял всплыл <кливо> да вообще поднимает наверное. Крокодил Данди. <связывая> Крокодил Данди стал дома. Можно кольца найти, должно. Да, уже моложе стал. И не узнать даже. Жена даже не узнает тебя. Не пустит домой такого. Не пустит? Не пустит тебя. Вс, засыхаемся, да, давай. В общем, пока дойдешь, Восставшие из ада. Кислородом многовато. Класс, ребят. Подписываемся на канал. Не видно, что она голубая. Да. Не видно, что глина. Ой, еще и дождь пошел. Главное, чтобы не стал голубым после этой глины. Все, бери, короче, сумки все, я пойду туда. Давай, давай, давай, и сумки, иди купайся. Давай быстрее. Дерево ставим, расставь. Давай быстрее. вы Вот! Ну, какая-то? Вс. Всё, вся глубина. два, Я пошел, пойдём. Подожди, Давай, чтоб аккуратней Быстрее дождь. Дождь Так, пошел вот дождь. И уезжаем быстрее. Отсюда. Отдых на Черном море мы закрываем на этот сезон. Тебе понравился, Андрюха, отдых? Да, очень понравился. Да. Не снимали в горах, тоже сильный дождь пошел, там уже выключили камеру, там невозможно было снимать. Лимон, тебе понравился отдых? Лично отдых вообще. Вот Отдых как надо Вадь, как тебе отдых? Отличный отдых, отдых Ладно, дети, не <с Ладно, <с все, ребята Встретимся уже в Ростове наверное. Пока